Ну вот такие вот плюшки, бро. Чуваки, решил еще раз включиться. Здесь меня никто не слышит. Я пробрался на сферу, на самый верх. У меня берета, куча лута. И я здесь бегаю сейчас. На серваке идет война. Тут просто сбивают вертолеты. Я зашел, что-то мне не очень везло. Но ничего страшного, вот я играл с серваками. Кто видел, тоже, кто смотрит сейчас это видео и знает, я вообще не расстроился. Все было отлично. И продолжаю сейчас идти лутать сферу. У меня просто некуда складывать уже. Но это меня тоже не печалит вообще никак. Потому что некоторые вещи, они мне даже вообще ни к чему. Вот, наконец-то я шел именно за этим. Ура, ура, трубы есть. Супер. Вот это удача, вот это удача, не зря включился, я поставил цель собрать себе труп, значит, штук 40, и вот это удача, вот это удача, просто супер, супер, класс, все идет отлично, продолжаю, продолжаю, смотрите, до только что вот здесь в башне сбивали вертолет, и здесь грубые автоматчики, прямо вообще фашисты. Ладенький, короче, еще раз включусь, будет еще одно включение. На этом ролик закончится. Всем покеда Здоровенько, чуваки! Еще раз включение. Наступает день на сервере, и у меня есть 6 сапель, и как всегда я их запускаю. Запускаю все на крышу, чтобы прилетел 6 аэров и сбежалась куча народу. При этом кто-то тоже запустил, по-моему, сапель. 5 или 6. Сейчас узнаем кто. Не знаю кто это кажется они сбили вверх вот недавно как раз там стреляли да это сильно и вот здесь летит 44 сапля здесь 2 там и пятерочка будет здесь вот такие вот расклады на вечер и сейчас уже пора закругляться практически нет ресурсов сложно но мне это ни по чем. все вообще в к все отлично так что давайте братаны и знайте что это последнее и будет новое видео уже в следующем видео на этом ролик заканчивается и всем покедала надеюсь что мне выпадет очень много сишек и может быть даже труп покеда